Привет, народ! На трубке Антон! Самолеты – это неотъемлемая часть любой военной операции. Если же мы не говорим о войне, то самолеты – это то, без чего современным людям практически нереально передвигаться по миру. Именно такая привязанность к этим важнейшим видам транспорта и заставляет людей фанатеть от них. Создавать многие топовые модели, являющиеся репликами известных самолетов. Как вы поняли, именно о таких вариантах на пульте управления сегодня и пойдет речь. Поэтому с вас лайк, подписка, колокольчик, а также не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей. И давайте начинать! Скажу сразу, лично я думал, что такой звук от самолета возможен лишь на оригинальных игрушках. Это же просто побило все мои ожидания. Истребитель мало того, что офигенно выглядит, так он еще и звук издает прямо как настоящий. В общем, мне игрушка супер зашла. Особенно момент с ее взлетом. Это надо же было установить такой мощный двигатель, который поднимает не самый маленький самолетик в небо с такой легкостью. Офигеть! Это еще один самолет, правда на сей раз он не является военным истребителем. Перед нами что-то вроде гражданского транспортного средства. Об этом говорит его голубоватый окрас, плавные линии в дизайне корпуса, ну а также внешний вид в целом. Я без понятия, что именно за модель самолета перед нами, но мне она реально очень понравилась. Ставлю ей 5 с плюсом. Самолет суперски разгоняется, не менее круто держит высоту, а также очень плавно управляется. На очереди у нас просто восхитительная реплика самолета модели F4U. Кто не знал, это такой одноместный палубный истребитель времен Второй мировой войны. Этот самолет принял участие во всех крупных операциях на Тихом океане, начиная с середины 1943 года, а также много где еще. Игрушечная модель, а хотя нет, так называть ее даже язык не поворачивается. Вот эта модель просто идеально выглядит, в точности повторяет оригинал, за исключением, пожалуй, посадки. На видео она вышла, мягко говоря, не очень плавной. С другой стороны, вполне вероятно, что это просто-напросто вина человека за рулем. Гидросамолет самолет, способный взлетать и садиться на водную поверхность. Как вы понимаете, я сказал это не просто так. На очереди у нас именно такая модель, которую сконструировал всего лишь один человек. Он не стал особенно заморачиваться над внешним видом самолета, сделал его голубого цвета, чтобы было видно издалека и классической формы. Вся основная фишка и весь уклон работы пошел исключительно на функционал самолета. Он то реально поражает. Административный самолет. Это, пожалуй, что-то самое роскошное, самое крутое, на чем вы только можете прокатиться в небе. Бизнес-джет – реактивный самолет, предназначенный для перевозки небольших групп людей с особым комфортом. К сожалению, оценить весь балдеж интерьера в игрушечной модели не получится. Зато вполне себе можно насладиться ею снаружи и самим в голове додумать начинку. Летает самолет реально качественно, без единого недочета или какой-то там ошибки. Супер! Внимание! Сейчас я покажу вам такой крутой самолет, но, ну, вернее, его реплику, которую вы никогда раньше в жизни не видели. Лично я думал, что подобное реально лишь в кино жанра фантастики. Короче, перед вами Сиан H-20, новый стратегический бомбардировщик Китайской Народной Республики. При разработке самолета были приняты меры для снижения радиолокационной заметности. Этот самолет стал вторым в мире стратегическим бомбардировщиком технологии стелс и летающее крыло. Да уж, внешний вид у самолета, мягко говоря, офигенный. Насколько по 10 вы бы его оценили? Напишите в комментариях. На очереди у нас Дуглас А4 «Скайхок». Реплика просто сумасшедшего американского легкого палубного штурмовика. Разработанный в первой половине 1950-х годов, самолет серийно производился до 1979 года. Состоял на вооружении многих стран мира. Широко применялся во Вьетнамской войне, арабо-израильских войнах и других вооруженных конфликтах. То, с какой продуманностью, вниманием и всем самым лучшим люди построили этот транспорт, удивляет. Это надо же столько долго сидеть над простой игрушкой и так круто ее сделать. Аплодисменты, товарищи-конструкторы. Честно говоря, я не знаю конкретную модель этого самолета, но он мне приглянулся сразу из-за нескольких очень важных факторов. Во-первых, самолет довольно легкий. Вон, взгляните, как чувак непринужденно держит его всего одной рукой но во-вторых просто посмотрите как превосходно этот самолет летает. это же настоящее произведение искусства. а джет реально офигенный, выглядит как конфетка и в небе показывает себя безукоризненно на 10 из 10. А это копия боинга 737 самолета, который когда-то в своей жизни по-любому видел или даже в котором сидел каждый из вас. Почему я так в этом уверен? Ха, ну потому что боинг 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения. 13 марта 2018 года был поставлен 10 тысячный самолет, а более 4500 заказов еще ожидают исполнения. Боинг 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолетов, и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится 1737. Как минимум и вот такой вот. Однако для всех тех, кому не нравится классическая езда на самолетах, всякие пассажирские Боинги и тому подобное, я предлагаю заценить кое-что побыстрее и опаснее. Это F-16, или же, как его по-другому называют, боевой «Сокол». Перед вами американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. К слову, этот самолет, хоть и начал производиться в 1980-х годах, его вплоть до 2018 года открыто заказывали многие страны. Настолько он всем приглянулся и понравился. А это многое значит, согласитесь? На очереди какой-то, по всей видимости, японский самолет. Об этом мне говорят вот эти вот все красные кружки. Он был построен целой группой людей. Они хотели повторить свою любимую модель, покрасить ее в желанные окрас и запустить в воздух без накладок. И знаете, у них все это без проблем получилось. Ну разве не круто, когда все твои планы сбываются? Кстати, бытует мнение, что если ты поставишь лайк этому видео с этого момента за 10 секунд, то твоя следующая мечта обязательно сбудется. Проверь, не жадничай, ты ведь ничего не теряешь. Помните, у нас в выпуске уже был F-16 самолет? Ну так вот теперь я покажу вам кое-какую другую модель. Это F-14, двухместный реактивный палубный истребитель-перехватчик, а также многоцелевой истребитель четвертого поколения с изменяемой геометрией крыла. Звучит сложно, да и слушать это на самом-то деле особого смысла нет. Проще говоря, самолет имеет кучу всяких наворотов, и от этого он всем нравится и заходит. Суперский вариант. Разработан в начале 1970-х для замены в ВМС США истребителя F-4 Phantom 2 на вооружении с 1974 года. Снят с вооружения ВМС США в 2006 году. Следующий самолет является самолетом лодкой. Мне вот тоже, кстати, если бы я что-то подобное строил, хотелось бы иметь самолет с возможностью садиться на воде. Ну а что, это практично и круто? Разве нет? Самолет имеет длину более чем полтора метра. Весит около 6 килограмм и работает сразу на двух моторчиках. Ну а что именно ребятам удалось построить, скорее смотрите сюда. Это просто офигенный самолет, непременно заслуживающий вашего внимания. Airbus A380 ⁇ широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет. Вместимость 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассной конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км. В 2021 году после выпуска 250 самолетов производство данной модели было прекращено. Тем не менее, фанаты этого топового транспорта остались тут до сих пор. Вот вам отличный пример. Эти ребята, которые построили точную копию топового самолетика. Если я не ошибаюсь, то перед нами еще один Боинг, только какой-то старенький и, судя по всему, не совсем пассажирский вариант. Мне он, к слову, вовсе напомнил кукурузник или что-то на него похожее. Этот американский истребитель, хоть и обладает довольно противоречивым внешним видом, на деле является крутым. Одноместный истребитель, цельнометаллический расщалочный моноплан с открытой кабиной и неубирающимися шасси в обтекателях. Звучит малообещающе, но именно так начиналась история этого самолета. Когда прошло много лет его тестирования, строевые летчики по достоинству оценили высокие летные характеристики истребителя, такие как скороподъемность и отличную маневренность. Нарекание вызывал плохой обзор вперед на рулении и взлете, а также сложность посадки. Обычным маневром для снижения аварийности на взлете пишутеров стало выруливание на старт по С-образной кривой. Ах, забыл сказать, по-другому этот самолет называют пишутер. Почему понятия не имею. Но вот факт остается фактом. Так, ну а эта часть выпуска совершенно не похожа на остальные самолеты. Как минимум из-за того, что вы его узнаете и отличите от остальных везде и всегда, даже если он находится в небе. Встречайте К-7, самолет с семью двигателями. Важно сразу сказать, это такой экспериментальный советский многоцелевой гигант. Был разработан в начале 1930-х годов с использованием оригинальных конструкторских решений, новых технологий и материалов. Проходил летные испытания в 1933 году, однако в связи с выявленными недостатками конструкции, а также катастрофой первого изготовленного самолета, испытания завершить не удалось. В 1935 году, в связи с изменением советской концепции самолетостроения, строительство двух новых образцов машины было приостановлено, а затем все работы над самолетом К-7 оказались прекращены. Из-за такой не самой веселой истории сегодня представление конструкции и внешнем облике К-7 можно составить только из сохранившейся технической документации, фотографий и воспоминаний участников и очевидцев испытаний. Тем не менее, мне задумка кажется довольно прикольной. Это знаете, как в Звездных Войнах огромный космический корабль. Вот тут что-то похожее. Даже вон наша с вами игрушка из видоса смотрится капец, какой величественный и непобедимый. А теперь представьте, что сразу несколько таких самолетов окажутся на поле боя. Да кто бы ни пытался противопоставить им хоть что, шансов практически не будет. Разве я не прав? И да, я понимаю все эти моменты про невысокую маневренность, про то, что самолет легко можно догнать или его можно обстреливать с разных сторон. Но разве в этом и не будет его фишка? В том, что он всего лишь один выманивает столько ресурсов, словно все семь отдельных самолетов. По-моему, крутая идея. Напишите, что думаете о ней в комментариях. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео и все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Тимур Сагитов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!